Добрый день, уважаемые коллеги! С вами на связи Лотникова Люля. И сегодня я вам расскажу, как открыть на mail.ru или свой электронный почтовый ящик. Итак, в адресную строку вводите mail.ru. Как только вы ввели этот адрес и кликнули на Enter, перед вами откроется вот такая интересная страничка. И в левом верхнем углу вы видите форму. Это для входа в ваш, ваш почтовый ящик. Но так как у нас его еще нет, вы хотите с вами открыть, то мы в форме отпускаемся до слова сочетание регистрация нового ящика, кликаем на него и перед нами открывается вот такая форма, которую необходимо заполнить для того, чтобы зарегистрироваться. Допустим, мы с вами заполняем, извините, заполняем имя, фамилию. Дату рождения, число и месяц обязательно, год обязательно. Обязательно ставим «Пол» и желаемый адрес. Сейчас вы можете его придумать сами или вам предложит программа некоторые названия. И также программа вам предлагает несколько окончаний вашего почтового ящика. В данном случае мы пока ставим «Mail.ru». И давайте сейчас будем придумывать с вами название вашей, адрес вашей электронной почты. Вот справа вы видите уже компания предложила, как назвать, какой вы можете взять название, вот Ольга Иванова или Оленька Иванова, или еще какие-то слова вы можете добавить. Ну я, допустим, хочу назвать это вот так. Сейчас электронно. Их предложения, допустим, мне не понравились. Я, допустим, назвала так. Но в любом случае, программа снова предлагает с моим словосочетанием другие названия, которые, ну, вот, допустим, вот так она мне предложила, которые она считает более интересными. И также мы с вами начинаем придумывать пароль. Допустим, мы с вами придумываем пароль, тот, который вы считаете нужным. И обязательно мы его подтверждаем. Так, цифры мы не указали. Хорошо, указали цифры. Дальше. Повторяем этот пароль. Так, что-то пропустила. Передумаем, новый сделаем пароль, а то что-то я тут пропускаю. Да что, у не, не хочет принимать этот пароль мои придуманные. Так, ну ладно. Вот, прошел. Так, повторяем. Совпал? Совпал. Так, далее совпадение получилось. Теперь мы с вами сюда вводим ваш личный телефон. Допустим. «Ввели номер телефона». Можно, конечно, и без номера телефона, но здесь нужно будет другую электронную почту для подтверждения взять. Но мы сейчас с вами ввели номер, номер телефона. Ввели номер телефона, проверили, все ли наши данные правильно, и кликаем на слово «Зарегистрироваться». Как только кликните на слово «Зарегистрироваться», вы сразу же попадаете в свой почтовый ящик. Обязательно запишите логин вашей электронной почты. В данном случае написано «Ольга-команда-24.Иванова», собака mail. И обязательно запишите тот пароль, который вы придумали. Успехов вам в работе!